Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях Александр Владимиров. Здравствуйте, Александр. Добрый день, Евгений. Добрый а, день, слушатели. Я бы даже сказал зрители. Сегодня мы закончим тему с Брекситом. Мы в прошлый раз остановились на том, что в принципе страна раскололась на две части, сторонников и противников. Но меня интересует вопрос... Почему этот выход затянулся на такие э, долгие несколько лет? И э, чья-то была, так сказать, вина больше? Самой Великобритании или Евросоюз не хотел бы так вот отпускать э, непослушную дочь? Да, да, я, я вас понял. Точно, непослушная дочь. Um, uh, ну вот, прошло семь лет уже, и мы как бы можем сегодня посмотреть... С позицией сегодняшнего дня на то, что было в 2016 году, то есть, что же это было, и вы знаете, здесь я вот все-таки хотел бы высказать свое личное суждение по этому поводу, все-таки, несмотря на то, что там думают политики и утверждают политики, вот у меня есть своя точка зрения, хотелось бы ее сказать. Мне кажется, что даже в изначальном варианте, когда только запускалось, вот эта вот агитация по поводу выхода или наоборот агитация за то, чтобы остаться, это все равно был блеф. Был натуральный блеф правительства, консервативного правительства Великобритании для того, чтобы получить как можно больше преимуществ от Европейского Союза. Британия и так имела огромное количество преимуществ по сравнению с другими странами, такими как Франция, Испания и так далее, но, ну, как вы знаете, всегда же хочется больше, всегда хочется, чтобы и вот это нам можно, и это нам можно, и это мы не хотим, и, это, и, вот, и так далее, и валюту вот мы не хотим, и Шенген мы не хотим, и вообще мы ничего не хотим, ну, то есть, иными словами. Я думаю, что как раз идея была самая главная, она состояла в том, чтобы путем, так сказать, вот этого вот блефа, что мы вот выйдем из Евросоюза, и вы не будете получать наши 17 миллиардов ежегодно, вот эта идея, она как бы была в изначальном, в изначальном варианте. Второй важный момент он состоит в том, что когда уже велась компания, то, в общем-то, они не верили, что все проголосуют, 51,8% проголосуют за выход. В это веры не было. Была какая-то убежденность, что все равно не пройдет, и все останется как прежде. А мы будем накатывать на Евросоюз, извините за выражение, и добиваться своего. Но случилось то, что случилось. Все-таки большинство проголосовало за выход. И вот здесь наступил определенный шок. Шок был в том, что Кэмерон немедленно ушел, немедленно, так сказать, на престол поставили, так сказать, даму, которая, кстати, которая голосовала против выхода, которая хотела остаться в Евросоюзе и которая, естественно, все свои вот эти убеждения на эту тему, она и вела, вела их всегда. И Мэй у нее, собственно, не было никогда такой позиции, что нужно выходить. Не было. И это везде она подчеркивала, везде она. Ну, а ее поставили пример. Ну, представьте себе, как, знаете, как говорят, извините за выражение, пустить козла в огородь». То есть человек, который против выхода, будет вести переговоры, по поводу выхода, понимаете, но ну это вот уже здесь, мне кажется, содержится то самое противоречие, которое привело к тому, что фактически три года она ездила в Брюссель, как, знаете, как, ну вот положено, да, там в пятницу быть в Брюсселе, в пятницу я в Брюсселе, поговорили, посидели, обсудили, что поговорили, о чем говорили, мы этого не знаем, но мы знаем того, что результаты, не было через два года. Положенные два года для выхода, они ни к чему не привели. Потому что, опять-таки, они пытались и думали, что все пройдет не так, что ничего не получится, никакого выхода не будет. И парламент, когда будет обсуждать вот этот договор о выходе, он его заблокирует и выхода не будет. И вот, собственно, на это, мне кажется, и была, так сказать, основная надежда. И почему так долго все это длилось? Потому что когда, ну, рассказывают так журналисты, что приехала очередной терроризм в Евросоюз, Брюссель, ей дали готовый договор, имеется в виду евросоюзовский, и она его привезла и сразу отдала в парламент на обсуждение. Естественно, он никому не понравился, естественно, его стали стопорить. И вот это вот длилось много месяцев. Все были в шоке, шли постоянные голосования, страна тряслась, вообще, я не знаю, как кленовый лист на ветру. То есть, никто ничего не знал, никто ничего не понимал, и вот вам результат. Что, в общем-то, все дело пришло к знаменателю, когда нужно было менять премьера. Потому что этот премьер, то, то бишь Терриз Мэй, она с этим делом не справилась. И ее фактически заменили на кого? На Джонсона, на Бориса Джонсона. Человека, который был, ну, грубо говоря, за, за сплошной выход, даже без договора, без всего, лишь бы выйти. И вот здесь я хочу два момента, два вкрапления, так сказать, дать. Дело в том, что а, в 2016 году а, Трамп, Дональд Трамп, при, уже будучи президентом Соединенных Штатов, он приехал в Великобританию. И я своими ушами вот, слушал все его выступления и речи, когда он был здесь, на приеме у королевы, а, различные интервью СМИ там, и, так далее, и так далее. О чем говорил Трамп? Уважаемая Великобритания, народ Великобритании, немедленно выходите из этой крепостной зависимости от этого Евросоюза. Ничего вам это не даст. Мы встанем полностью на вашу сторону. Уже завтра к вам пойдут танкеры с нефтью, с газом, с различного рода товарами, которые вам необходимы. Мы немедленно подпишем с вами договор о торговом сотрудничестве. К слову сказать. По сей день никакого торгового договора, даже близко нет США, и он даже не обсуждался. Это так вот вообще. Грубо говоря, я просто хочу что отметить, что Brexit – это, в общем-то, одно из действий так называемого из изоляционизма. И Джонсон был полностью на стороне вот этой изоляционной политики так сказать, которая проводилась И он это поддерживал И, и, и только при, с его приходом удалось реально протолкнуть Вот этот вот, так сказать Вот этот вот договор, который был подписан Ну, кстати, там было три варианта Я не хочу вдаваться опять-таки в детали Там норвежский вариант, швейцарский вариант Ну и, собственно говоря, вариант по выходу на условиях, так сказать, ВТО ну, как Россия, вот член ВТО, ну, вот, собственно, ну, я не знаю, была, может, сейчас уже исключили, я не в курсе. Вот, а вот норвежский вариант, он предполагал практически включение законодательства Евросоюза в законодательство Великобритании. Британия это не устраивала. Естественно, второй вариант, швейцарский вариант, это тоже примерно то же самое. Но иными словами, только приход Джонсона к власти позволил все-таки какой-то договор заключить в котором была куча всего. И еще один момент, который я должен сказать по поводу, вот, скажем так, вот этой политики изоляционизма и так далее. Дело в том, что человек, который финансировал предвыборную кампанию Трампа и одновременно кампанию по Каминга, по поводу выхода из Евросоюза, это был один и тот же человек. Это миллиардер Роберт Мерсер. Так что, извините, пазл опять совпал, пазл опять сложился. То есть это те люди, которые были заинтересованы во всей этой системе. Ну а как бы результат, вы уже знаете, какой-то договор подписан, он по сей день в Британии вышла, в конце 2020 -го, 20 -го года из э, Евросоюза все-таки. Вот. Но, э, э, так сказать, я вам хочу сказать такую вещь, что вот эта попытка опоры на США, когда было все обещано, что все будет и вообще единая будет страна, а на нее очень многие рассчитывали, не состоялась. И это с одной стороны. А с другой стороны, сейчас те репарации, которые придется платить Британии, ну это как бы следующий уже вопрос, получается так, что они оказываются гораздо больше, нежели те взносы, которые платил раньше Евросоюз, в Евросоюз Британия. То есть выход оказался Что? дороже, чем... чем дороже, конечно. А скажите, так, скажите, такие а вообще, если так вот сейчас абстрагироваться, выделка, выделка вот эта овчинка стоило вот это все, замышлять, все это замышлять, замышлять, такие проводить, такие вот, как бы помягче сказать, болото вот это все э, э, такие И э, вот главный вопрос больше все-таки плюсов для рядовых граждан Великобритании или минусов да, дал этот Брексит? Смысл был в нем? Или это действительно, вот о чем мы сегодня говорили, блев был такой, который просто как трест лопнул? Понимаете, значит, если говорить в, в, в, в общем, то на сегодняшний, на сегодняшний момент однозначно а все опросы показывают что количество людей поддерживающих выход значительно уменьшилось. это в общем сейчас порядка 60 на шестьдесят с небольшим на на 38 37 процентов Естественно, вы же понимаете, что, так сказать, те, которые, кто голосовал, собственно, за выход, это в основном пожилое поколение, это вот такие, как я, которые помнил, как было хорошо в начале 90-х. Понимаете, это ну, было ошибкой, грубо говоря. Наша, наша ностальгия, но это точно так же, как вот сказать, ой, вы знаете, давайте вернемся в Советский Союз. Это каким образом вообще? Каким? Глобальный мир. Э гло огромнейшие компании, без них мир умрет, без еды, без технологий, без всего. Это, ну, мы можем найти миллион недостатков этого глобализма, да, но он есть. Это сегодняшняя, это данность, понимаете, это данность, без которой уже не может жить мир. Давайте вернемся в СССР, давайте, да, раздадим паспорта, закроем границы, так сказать, вернем деревянный рубль, отменим стиральные машины, там, холодильник, и давайте вот жить в такой вот средневековье. но ну, нет проблем. Но это же нельзя сделать, это невозможно. Потому что объективно процесс истории, он ушел уже. То же самое и здесь. В общем-то, конечно, я прекрасно понимаю, что если брать цифры, Британия обратила где-то 16-17 миллиардов ежегодно. Назад она получала 4-5 миллиардов, вот так, не больше. Все остальное, и что без бесило, бесило англичан, идет на постройку метро и дорог в Польше. А дороги там сейчас великолепные. Они лучше даже, чем во Франции. То есть, ну, ладно, Германию я не буду говорить. В Германии тоже есть такие дороги, вы знаете, наверное, да. Евгений. Если где-нибудь в районе, так сказать, вот, так сказать, этого Франкфурта на Одере свернуть направо, там, знаете, в Подмосковье лучше. Вот, так что я с этим тоже сталкивался. Но суть не в этом. Суть в том, что... И да, и писали, автобусы же есть. 375 миллионов в неделю мы будем получать из-за того, что мы не платим взносы в ЕС. И мы, так сказать, будем все это направлять на наше здравоохранение. И просто все будет великолепно. Что в результате? В результате здравоохранения вообще доведено до ручки в полном смысле этого слова. На сегодняшний день, извините, где-то порядка, 50 тысяч медсестер не хватает, порядка 20 тысяч врачей не хватает. Это просто вот, к маленькому вопросу просто о здравоохранении, что было, что стало. Операции задерживаются, порядка 5-6 миллионов операций э, нужно ждать 2-3 года. Вот, вот результат. Вот. А, ну а что касается того, что... А, Какие, какие выигрыши получила Британия, я не вижу этих выигрышей. Ведь вот как только мы вышли из Евросоюза в конце 21 -го года, оказалось, что в Великобритании хватает 100 тысяч водителей траков и некому вести еду в наше королевство. И полки опустили. вот тут впервые, как говорится, я понял одну простую вещь. То-то очень незнакомое чувство. Такого вот, как магазины в Москве в 89-90 году, когда вывозят в магазине самообслуживание эту тележку с колбасой, и народ кидается, чтобы ее разобрать. Вот примерно то же самое сейчас было. Я такого не видел сто лет. И как бы постоянно вот все вот эти вот проблемы. Ну и, конечно, еще такой момент, что, помимо всего прочего, я не знаю, я вот ищу и пытаюсь найти, но я не нахожу ни одного позитивного момента в том, что, что мы из Евросоюза вышли. И, ну, ну, не знаю, люди стали жить, конечно, беднее. Вот, Евгений, ну, так вот много говорят о статистике и так далее, и так далее. И, значит, ну, давайте вот такую цифру маленькую приведем. Значит, сейчас, когда вот случился кризис с оплатой ЖКХ там, и так далее, назовем его так, да? А, конкретные пособия, то есть финансовая помощь, была выписана 8 миллионам 400 тысячам а, британцев, которые живут за чертой бедности. Домохозяйством, сори. А, которые живут за чертой бедности. Итак, 8,4 миллиона домохозяйств. Домохозяйство – это не один человек. Это два, то и три ну, давайте помножим, ну, хорошо, на три. У англичан двое, трое детей часто. Значит, мы говорим уже где-то о 20 с лишним миллионах человек за чертой бедности. А население Британии 64 миллиона. Это, это неслыханная вещь. По ВВП, по, на душу населения, Британия сейчас занимает предпоследнее место. С этого года, уже вот с ноября месяца, у нас вводятся практически визы. Мы должны заполнить анкету, ну, правда, онлайн. Вот. Мы должны заплатить деньги, порядка 7-8 евро, они обсуждают, какая сумма должна быть введена, чтобы поехать в любую страну Евросоюза. Причем на 90 дней из 180. Больше нельзя. Значит... Единственный вот единственный позитив, который должен отметить, вот это всем, кто, грубо говоря, понаехал, то есть я имею в виду Восточная Европа, Болгария, Румыния, так сказать, наши латыши, эстонцы и так далее, им сделали такой вариант. Раньше, когда они приезжали в Британию, вот период, так сказать, еще до Брексита, они могли получать а, деньги не только на то, чтобы как бы жить, но они получали деньги и на оплату квартир, и они, и, ну естественно они бесплатно здравоохранение, бесплатно детей, так сказать, учили, пособия выплачивали соответствующие на детей, так вот сейчас все это прекратилось, слава Богу, это сказали так, пять лет проживете, потом приходите, вот. то есть это то, что, кстати, было введено в Германии сразу, а у нас вот, эти надо было вот 15 лет прожить в Евросоюзе, чтобы потом решить, что вот это надо сделать. Ну, вот это единственный, так сказать, позитивный момент, который, правда, привел к другим демографическим, так сказать, проблемам. Ведь попытка ведь какая, идея это какая. Они все время хотят, консерваторы, заставить людей идти работать. Ну, Евгений, здесь миллионы людей, которые не работают десятилетиями всеми семьями. Они живут на пособия. Они привыкли, они никуда никакой работать не пойдут. Есть еще большая категория людей, тоже достаточно большое количество миллионов, которые тупо покупают квартиры. Одну, вторую живут за счет денег от съема, И они нигде не работают. И вы знаете, изменить эту ситуацию просто невозможно. Так было, есть и будет. И поэтому поменять эту систему, знаете, вот одним щелчком. Сейчас говорят, увести 50 лет, ты не будешь платить, так сказать, налоги. Мы тебя освобождаем от подоходного налога. И что, сейчас все побегут? Но ну, это бред. Это несерьезно. Поэтому вот эти все попытки сейчас как-то уравновесить эту ситуацию, они, к сожалению, ну, не знаю, я, я результатов не вижу. Я голосую за Европу. Лично ну я. я Нафиг... уж, не говоря, не уж не говоря о моем сыне, который говорит, вот я бы мог поехать учиться, ну, младший сын, я бы мог поехать учиться, например, во Францию, или в Германию, или в Италию. А что я теперь могу? Ничего. Вот такая ситуация. Ну что, очень интересно вы все рассказали. Можно, можно вас в чем-то там заподозрить какой-то предвзятости, но я наоборот вижу, что вы пытались изо всех сил объективно рассказать. Я думаю, тема, ну не то что закрыта, она не закрыта, потому что все может быть, мы знаем, что история движется по спирали, может быть через 50 лет Великобритания опять войдет в Евросоюз. Ну что, спасибо вам за этот анализ, и мы в следующий раз встретимся, тему я пока не анонсирую, чтобы подвесить интригу, но тема будет интересна. Всего доброго, до свидания. Всего доброго, до свидания вам.